Всем привет! Хочу поделиться своим э, опытом и чувствами после окончания курса Виталия Бамбура ⁇ Гвоздостояние э, ⁇ На курс я попал, можно сказать, случайно. Мне пришла рассылка с, с информационного портала. Я решил попробовать. Э, честно говоря, я очень э, аккуратно и осторожно отнош, отношусь к подобным э, курсам, но... То, что я испытал во время его прохождения, оно превысило все мои ожидания. Мне очень понравилось. Я получил очень серьезный эзотерический и духовный опыт. Расширил границу своего познания. Узнал о себе то, что раньше не знал. Что мне, наверное, больше всего понравилось, это то, что э, Виталий по э, показывал и рассказывал по ходу курса, что, как, зачем, почему. Информация подавалась от простого к сложному, то есть, э, когда я только пришел на первое занятие, были сомнения по поводу того, смогу ли я вообще э, что-то попробовать. Но, как я уже сказал, э, у меня получилось. Э, с помощью Виталия я почувствовал то, что раньше не смог чувствовать, то, что раньше не ощущал. Также я уверен, что все те знания, которые я получил, я смогу их применять и в реальной жизни. Это сложно, об этом сложно рассказывать, это нужно испытать, потому что познавать себя можно бесконечно. И этот курс — еще один шаг, по реализации себя в этом мире. Я очень благодарен Виталию, очень благодарен э, тем людям, которые меня окружали, потому что коллективная составляющая также очень важна, особенно на начальном этапе. Я искренне хотел бы рекомендовать э, каждому, по крайней мере, попробовать, потому что, возможно, на этом курсе вы найдете что-то в себе, о чем раньше не подозревали и то, что поможет вам в вашей реализации, в вашей будущей жизни. Хочу сказать спасибо и всем успехов в познании себя!